Полный обзор района Макаренко в Сочи. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске полный обзор микрорайона Макаренко в Сочи. Для тех, кто не знает, это центральный район Сочи. Я его все время сравниваю со своим любимым районом Бытха. Единственное, что Макаренко чуть подальше от моря. Это где-то, наверное, километров 6 до ближайшего пляжа. Зато район полностью насыщен инфраструктурой. Сегодня очень жарко, ходить пешком много не будем. Взлетим на коптере, поездим на машине. В общем, обзор обещает быть интересным. Обязательно его посмотрите до конца. Не забудьте поставить, поставить лайк за мои старания и кстати э, наверное выпустим серию таких обзоров по районам какой район вы бы хотели в первую очередь увидеть точнее обзор какого района напишите пожалуйста в комментариях макаренко это тихий и зеленый спальный микрорайон с большой парковой зоной и развитой инфраструктурой расположен на горном склоне который спускается к руслу реки сочи основные объекты инфраструктуры сосредоточены вокруг улиц абрикосовой и макаренко здесь есть продуктовый магазин и супермаркеты «Магнит», Яхан «Яхон», «Жасмин», «Артемка», «Опторг», «Мини-маркеты Империя Плюс», «Милена» и прочие продуктовые магазины, а также множество баров, караоке, кафе и ресторанов. Магазин строительных материалов «Прорабыч» и «Строймаркет Уста». Есть на Макаренко и кинотеатр под названием «Сочи». Отделение Сбербанка и пять филиалов банкоматов Сбербанка. Рынки, книжный магазин, аптеки. Гимназия номер 15 – два филиала. Гимназия номер 6 – гимназия номер 44, два филиала, четыре детских сада, а также несколько частных детских садиков. Есть отделение почты, городская поликлиника номер один. В шаговой доступности располагается ТРЦ Море Мол. Рядом лес и Министерское озеро. А по границе микрорайона идет трасса-обход Сочи, где располагаются удобные дорожные развязки. Отдельное место, вышеперечисленным, занимает Корчагинский сквер, который сейчас правильнее называть муниципальным природно-ландшафтным Парком 80-летия образования Краснодарского края. В этом парке есть прогулочные дорожки, лавочки, ночное освещение, детская и спортивная площадки, площадки для пикника и выгула собак, смотровая площадка и место проведения мероприятий района Макаренко. Также на Макаренко немало общественного транспорта, а такие маршруты, как 19 и 95, идут через центр Сочи в микрорайон Бытха. А теперь спустимся с небес на землю и прокатимся по дорогам микрорайона Каренко. Сейчас мы движемся по улице Транспортная. Слева от нас располагается гипермаркет «Магнит». Прямо по курсу развязка. Если поехать прямо, то там улица Донская. Левее улица Пластунская. А вдоль речки Сочи тянется улица Конституции СССР. Мы же повернем направо и, немного прокатившись по улице Пластунская, вновь уйдем правее на одноименную улицу с микрорайом Макаренко. Да, улица так и называется. На въезде находится остановка общественного транспорта, автопарк. А далее располагается ресторан «Вавилон». Кстати, в этом месте, только на другой стороне улицы, также есть остановка общественного транспорта, который имеет название «60 лет ЛКСМ». Далее мы видим жилой комплекс ботанический, который состоит из двух жилых восьмиэтажных домов. Кстати, хорошие дома. Здесь у нас зоомагазин, Сбербанк, аптека, пекарня, столовая и прочее. Левее уходит улица Абрикосовая. А мы же продолжаем движение прямо по улице Макаринг. Справа от нас отдел полиции, библиотека, салон красоты. Здесь же остановки общественного транспорта. И цветочный магазин а слева детский сад кстати стоит обратить внимание на широкие асфальтированные дороги удобные тротуары и много зелени слева панельные дома 9 и 12-этажные также есть пятиэтажки а справа расположен апартаментный комплекс сидней кстати там сейчас у меня есть интересные предложения слева филиал гимназии номер 44 второй филиал находится в корчагинском сквере туда мы тоже обязательно проедем слева храм святого апостола андрея первозванного Улица Макаренко уходит налево, а мы поворачиваем направо, на улицу Вишневая. А вот мы с вами добрались до жилого комплекса Вишневый парк, который находится слева от нас. Это многоквартирный современный 11-этажный жилой комплекс. По правую сторону низина, там располагается частный сектор. Сквозь густую листву слева можно наблюдать жилой комплекс Новогинский. Кстати, тоже хороший дом. Это 12-этажный многоквартирный жилой дом. Здесь слева ресторан 12 шиллингов, а справа жилой комплекс «Черри». Кстати, здесь можно наблюдать жилые гаражи, которые разрушаются на три этажа. Далее мы снова видим жилые гаражи, коих здесь немало. Говорят, что жители района Макаренко бунтуют и хотят, чтобы сделали в этом месте прямой съезд с улицы Вишневой на обход Сочи. Видимо, тому и быть. Если ехать по этой дороге дальше, то попадаешь на улицу Тепличная. По ней можно выехать на трассу Обход Сочи, также к району Бытха и Адлер. И тут же на улице Тепличной находится жилой комплекс Министерские озера и, собственно, само озеро. Возвращаемся на улицу Вишневая. Здесь остановка общественного транспорта и конечная для маршрута Сочи. 44, который двигается через центр Сочи по курортному проспекту, уходит на Мацесту. По правую сторону у нас специализированный дом ребенка номер два. Далее по правую сторону мы видим небольшой пятачок магазинов. Озон, магазин и так далее. Чуть дальше по левую сторону располагается мини-маркет и строймагазин. Здесь преимущественно частный сектор. А вот этот красивый дом называется Оксфорд. В нем, кстати, есть хорошая двухуровневая квартира. Общая площадь около 90 квадратных метров с дорогим ремонтом, хорошим видом из окон стоимость 21 миллион. Кому интересно, пишите, звоните. И вот тут справа на Вишневой 86Г продается дом, площадь которого составляет 425 метров, стоит на 7 сотках земельного участка. Все коммуникации, вид на горы и море, свой сад можно приобрести для себя или для бизнеса. Стоимость 35 миллионов, возможен хороший торг. Обращайтесь, друзья. Налево уходит переулок Вишневый, по которому можно попасть на улицу Пластунская. Здесь и далее частный сектор. Туда мы не поедем. Прямо по курсу видим магазин Пятерочка. Кстати, здесь находится конечная остановка маршрута номер 4, который идет через центр Сочи. Далее на Ривьеру и по улице Виноградная уходит на Мамайку. А тем временем мы вернулись к перекрестку, и здесь уйдем направо. Это тоже улица Вишневая, справа от нас жилой комплекс Новогинский. По левую сторону находится тот самый Корчагинский сквер, где много зелени, сотни метров прогулочных дорожек, лавочки для отдыха, спортивные и детские площадки. Справа виднеется ЖК Панинский дом, кстати, хороший дом. Здесь расположен магазин Магнит и различные мини-маркеты, всякие магазинчики. Здесь же конечная маршрута номер 19, который через центр микрорайона к речке Сочи, где пересекает ее и проезжает мимо море Мол. Далее по развязке следует на улицу Гагарина, с которой через ЖД вокзал и центр Сочи уходит на бытху. Давайте заедем во дворы. Мы видим панельные дома. С левой стороны ЖК Артхаус. Первый и второй. А справа третий. С левой стороны ЖК Новый дом. Тоже статус квартира. С правой стороны крытая парковка жилого комплекса Альпика-18. А вот, кстати... И сам дом. Застройщик Альпика Групп. Далее частный сектор. А мы разворачиваемся и едем далее. Кстати, в ЖК Новый дом, адрес Лишневой, 18, есть хорошая двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом и видом из окон. Мы приехали оттуда, но ушли правее. Теперь же покажем другую дорогу. Здесь детский сад и въезд на территорию гимназии номер 44. В этом месте улица Вишневая граничит со сквером, и все действительно утопает в зелени. Да, хотелось бы отметить, что средний ценник в микрорайоне Макаренко составляет примерно 260-270 тысяч за квадратный метр, в зависимости от того, старый дом или новый, в зависимости от ремонта. Я часто Макаренко сравниваю с бытхой из-за обилия зелени, но бытха расположена гораздо ближе к морю, а Макаренко нет. Хотя до центральных пляжей всего 15 минут на машине. Здесь конечная остановка маршрута 95, который вдоль речки, через ЖД вокзал и центр Сочи также следует на бытху. Тут тупиковое место и прямо по курсу панинские дома. Кстати, дома реально очень хорошие. А мы здесь развернемся и поедем дальше, не переключайтесь. Огибая сквер по улице Вишневая, мы подъезжаем к перекрестку. Налево и прямо – это улица Макаренко. Здесь тоже имеется небольшой инфраструктурный пятачок. А далее тянутся жилые гаражи. Все в тени и утопает в зелени. Уютно, не правда ли? Напишите в комментариях ваше впечатление о районе Макаренко. Здесь, если свернуть налево, попадаем на улицу Абрикосовая. Но мы поедем прямо. В этом месте, если взять правее, дорога выведет на улицу Пластунская. Мы же поедем левее и сразу слева видим ЖК «Панинский дом» на Абрикосовой 23А. То есть на этой развилке улица Макаренко заканчивается и начинается Абрикосовая. Далее слева городская поликлиника номер один, а прямо виднеется жилой комплекс 1, 2, 3. На этом перекрестке улица Абрикосовая уходит налево, а прямо начинается 60 лет в ЛКСМ. широкая дорога, которая топает в зелени. Для ориентира напомню, про ЖК раз-два-три, который теперь находится справа, а слева гимназия номер 15, и далее по улице панельные дома. Друзья, еще раз акцентирую ваше внимание напрямую, ровную, широкую, утопающую в зелени улицу. И вот мы снова попадаем на улицу Макаренко. Она начинается после перекрестка. Если уйти направо, попадем на улицу Пластунская. А по ней доберемся до развязки обход Сочи. Прямо и чуть-чуть правее виднеется ресторан Вавилон. Мы уже упоминали про него на въезде. И вот опять мы на знакомой развилке на улице Макаренко. В первый раз мы поехали прямо, но в этот раз возьмем левее на улицу Абрикосовая. Это место можно заслуженно назвать центром микрорайона Макаренко, так как преимущественно здесь сосредоточена вся основная инфраструктура. Вот такая на улице Абрикосовая. Кстати, друзья, помните песню Юрия Антонова ⁇ Пойдусь по Абрикосовой, сверну на виноградную ⁇ да, Виноградная улица, конечно же, есть в Сочи, но с Абрикосовой свернуть на нее невозможно, она совсем в другом районе. А мы тем временем добрались до кинотеатра Сочи, он находится справа от нас. А слева располагаются хорошие жилые дома с удобными планировками, и они будут чуть новее, чем панельки слева. Здесь же имеется остановка общественного транспорта, который так и называется – кинотеатр Сочи. Прямо по Абрикосовую мы попадаем на улицу Макаренко. Но мы повернем налево. Кстати, это тоже Абрикосовая. И сразу справа у нас находится гимназия номер 6. А далее за ним детский сад. Здесь мы уже проезжали. Это улица 60 лет КСМ. Мы повернем направо. На этом перекрестке съезд с улицы Макаренко на Олимпийскую. Дорога уходит вниз. А строение в этом месте смешанное: Частный сектор и многоквартирные дома. Прям по курсу гимназии номер 6. По этой дорожке можно попасть на улицу Макаренко. Ну, а это живые дома и мини-маркет. Гули-гули-гули-гули-гули. Смотрите, они не боятся прикормленных. Ну, правильно. Вот пенсионеры тут играют в нарды, в шахматы и кормят их. Итак, это был обзор района Макаренко в Сочи. Напишите, пожалуйста, свои впечатления в комментариях. Что понравилось, что не понравилось. И какие обзоры районов Сочи, в первую очередь, вы хотели бы увидеть. Мы с Женей постараемся и запишем для вас такой обзор. Фу, ну и жаришка сегодня. Друзья, за наши старания поставьте, пожалуйста, лайк, ведь это совсем не сложно. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, обязательно там колокольчик поставьте, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну и, конечно же, в соцсетях тоже много всего интересного. До новых видео, пока!